Thank you. Меня и будет это рядом твое. припасть к умам твоим, что припасть к умам твоим, будто к роднику живой водою. Все, что есть у меня и будет, это глаз твоих омут синий.